Он тебе палец так, ребята, это як. И мы его будем кормить. Да засунь ты ему в рот, прямо это яблоко. Он не укусит, не переживай. Ну вот, взяла. Ну вот, взяла, взяла, поиздевалась над животным. Фу. Ты... Иди сюда, мой хороший, иди сюда. Как тебя зовут? Гоша. Будешь, Гоша. Кусать не надо меня гоша кусать меня не надо, Мне надо показать как, как ты, кушаешь. ты кушаешь иди сюда иди сюда вот повыше сюда иди вот И. молодец